Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по изображению. Штребух. Всем привет, братва. С вами Штребух. И это обзор находочек из помоечки. Я решил вас порадовать и разыграть 1000 рублей. Среди тех, кто напишет комментарий и поставит лайк под это видео. И кстати, я знаю, что меня смотрят конкуренты мои. Ребята, как бы поосторожней, Я на помойках главный. Поэтому не стоит как бы мне дорогу переходить. Ну вы поняли, да? Ну а с вами Штребух. Это обзор моих находок из помойки. Всем приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее. Готовьте побольше еды. Ведь обзор будет топовый. С вас лайк, комментарий. С меня 1000 рублей. Погнали. Конкурент, я не пошутил, слышь. Сюда иди. Ты, сука. Ты ебанушка. Ебанушка. ебанушка, ебанушка, ты че сделал? Ты всем, всем пора пора стреляй, Нашел офигенные трусы от бренда Tommy Hilfiger. Но вот, к сожалению, они с косяком. У них порвано очко. Но на самом деле это не критично. Я их зашью и буду носить. Самое главное, ребят, что они фирменные от бренда Tommy Hilfiger. А подобные трусы стоят очень дорого. Поэтому помоечка одевает. На мне, кстати, тоже сейчас трусы из помойки. Поэтому мой пенис кайфует от халявы. Помоечка дарит нижнее белье. Такие дорогие препараты я еще никогда в жизни Вообще в глаза даже не видел А тут нашел в помойке Это глотират, глотиромера ацетат Раствор для подкожного введения 28 шприцов То есть абсолютно целая Новая коробка Данный препарат просрочен всего лишь на один месяц Ну а стоит данная коробочка В интернете 20 тысяч рублей Из информации в интернете я узнал Что данный препарат лечит рассеянный склероз То есть ребят коробка Вот этих шприцов стоит 20 тысяч рублей. И это, кстати, минимальная цена в интернете. Ребят, я просто поражен. Нужно будет узнать, возможно ли их вообще продать. Мне вот очень интересно. Если вы сталкивались с подобными препаратами просроченными и знаете, можно их употреблять или нет, напишите пожалуйста в комментариях. Просто вот эта коробочка 20 тысяч рублей стоит и мне бы, конечно, хотелось бы их продать. Мне вот интересно, получится ли мне это сделать. Я вообще без понятия. Я только знаю, что у препаратов есть большой запас по сроку угодности то есть если они просрочены на месяц то у них еще плюс есть запас к примеру месяца три может я не знаю но это все слухи из интернета короче ребят если есть информация по этому поводу напишите в комментариях спасибо а шприц абсолютно новый капец и жидкость там такая вот не особо жидкая кстати густая нашел мозги от рейнджеровера ребят первый раз в жизни подобную находку нахожу И кстати мозги от бренда Siemens. сделано во франции на экране range а у меня к сожалению нет поэтому проверить я их не могу скорее всего они не рабочие но я думаю что даже не рабочие можно будет починить но я чинить их не буду просто продам как есть на авито 1000 за 3 контакты кстати целые также в той помойке был найден предохранительный блок по-любому тоже от Ренджровера. продам это все комплектом и кстати почти все предохранители на месте на месте даже вот эти штуки. Блин, забыл как называются. В общем, подобный предохранительный блок, я думаю, мне получится продать за 1000 рублей. А мозги 1000 за 2, за 3. Капец, на помойках можно рейндж-ровер по кускам собрать. Помоечка дарит прибыль, как обычно. Когда я нашел вот эти кроссовки, я просто офигел. Вы посмотрите на них, какие они четкие. Кроссовки от бренда Adidas. Состояние просто идеально. Их нужно только лишь отмыть и будут как новенькие размер 40 судя по качеству кроссовки оригинальные смотрятся просто офигенно состояние как вы видите у них просто восхитительное я просто в шоке ребят помоечка офигенно бывает продам эти кроссовки за 1300 рублей на авито они даже внутри не порванные состояние просто офигенное. подошва не стертая просто в шоке это очень круто помоечка как обычно радует нашел дорогущую Куртку от бренда Том Тейлор, ребят. Я просто офигел. Я прям сегодня зашел в интернет, посмотрел, сколько эта куртка стоит, и просто офигел! Она стоит 10 тысяч рублей. Так это со скидкой, а без скидки она стоила 18 тысяч. Размер Excel. Состояние вообще офигенное, ее только лишь нужно постирать. В кармане нашел маску от коронавируса. Приятный бонус. Вот такие у нее рукава, куртка осенняя, полностью целая, приятная на ощупь. Молния здесь офигенная. Блин а, -а, -а! Ебать, я пернул. Куртка вообще в целом офигенная. Очень приятная. Молнии просто изумительные. все застегивается, Она даже пахнет приятно. В общем, я эту курточку продам за полторы тысячи рублей на Авито. Ее купят со свистом. Потому что в магазе прямо сейчас она стоит 10 тысяч рублей. Ребят, осознаёте вообще? 10 тысяч рублей. Люди заелись просто капитально. Так это со скидкой. Жесть. Когда я нашел эти часы, я был просто поражен, братва, вы посмотрите на них, это часы от бренда Брейтлинг, и они причем рабочие, механические стекло у них отблескивает синевой, а когда я загуглил эти часы, я просто офигел от цены подобные часы стоят новые примерно 4000 долларов это просто капец, ребят, но, к сожалению, они не оригинальные. Я это смог определить всего лишь по одному признаку. У оригинальных часов вот на этом циферблате находится секундная стрелка, а здесь переключаются дни-недели. Это, кстати, качественная подделка, вы видите, стрелка двигается. Также, когда нажимаю вот эту кнопку, двигается стрелка на соседнем циферблате. Самое интересное, ребят, что они механические. Это подделка, но она очень... Очень хорошие я когда их нашел я реально подумал что они оригинальные потому что подделка прям очень хорошая блин надеюсь когда-нибудь мне повезет и я найду подобные часы оригинальные я тогда в миг стану богатым и отложу на квартиру деньги. Но в этот раз немножко не повезло. Но все равно часы крутые, пусть они оригинальные. Я их положу в VIP сюрприз бокс. Кстати, подобная подделка стоит в районе 6000 рублей. Я уже находил подобные паленые часы. Но они были на батарейках. А прям механически я первый раз в жизни нахожу. Но я считаю, что это все равно удача. Так что классно. Помойка дарит время. А еще помоечка порадовала большим количеством серебра. Самое крутое, это, конечно, вот этот огромный браслет из серебра с пробами. И, возможно, он, кстати, несет какую-то ценность. Возможно, он какой-то довоенный. Я, кстати, вообще не разбираюсь. Можете, пожалуйста, написать в комментариях, кто шарит. Вот мне дико интересно, сколько вот этот браслет может стоить. Возможно, он какой-то антикварный, реально довоенный. Также было найдено вот такое колечко с пробой серебряное. Тяжелая, капец. Комплект вот таких сережек. Еще вот такие сережки есть. Вот такое колечко с камушком, также есть вот такой крутой кулон со львом, серебряный, вот этот кулончик мне нравится, пробую вот снизу, и вот такой кулон, а вот это все без пары, ну вот это кольцо погнутое вовнутрь. Серебряная. Вот это пойдет на серебряный лом А вот это все буду продавать на авито Помоечка осеребряет и тарит прибыль Помоечка подарила кучку старой всячины Вот допустим, вот это суперценные находки Это сережка с пробой и скорее всего это золото или позолото. Но к сожалению она была только одна. Второй там не было. Также нашел серебряное колечко с пробой, но без камня. Обидно, камушек потерялся. Также еще вот есть такие серьги тоже серебряные. Но к сожалению они без камней. Остался только корпус из серебра. А вот это колечко супер интересное. Вы посмотрите на него, какое оно большое. И с каким-то камнем. Что за камень я без понятия, но он красив. На данном кольце имеются две пробы. А внутри кольца даже есть какая-то звездочка. Кольцо очень интересное. Возможно оно даже довоенное. Попытаюсь в интернете найти примерную стоимость данного колечка. Я думаю оно стоит примерно 1003, Если не больше. Потому что мне почему-то кажется, что оно очень старое. Возможно довоенное. Если есть из вас эксперты, которые могут мне помочь. Напишите пожалуйста в комментариях. Проба у вас перед глазами. 800. Советская. И внутри находится звезда. Очень интересно. Также был найден светофильтр для старого объектива пленочного. А еще есть вот такой значок 100 лет Ленинградской городской телефонной сети. Маленькая старая овечка из старого киндер сюрприза скорее всего. И немного старой бижутерии. Статуэтка Родина Мать. Кстати смотрится она довольно таки круто. Интересно сколько подобная статуэтка будет стоить. Она походу очень Старое. Я вот честно, ребят, в старых вещах не особо сильно разбираюсь. Потому что мне подобные находки не так часто попадаются. А еще есть вот такая старая брошь. Сделана из какого-то, возможно, ценного камня. А может быть и нет. Также есть старая фоторамка. Но она, к сожалению, не из алюминия, не из латуни. Она пластмассовая. Вот такая старая рулетка. Капец. Я еще помню, в школу ходил, когда у моей сестры такая была. Какие-то старые погоны. Вот такая вот хрень тоже непонятная для чего. Две бутылочки духов. Первый Nex. А вторые от бренда Бехи Бюрлей. Тиндер -блюсе. Скорее всего духи фирменные. Положу их в сюрприз бокс. Пахнут довольно таки неплохо. Также есть вот такая вот алюминиевая хрень для кофе. Какая-то металлическая загнутая хрень. Скорее всего для вязания. А может быть и нет. А вот это уже супер ценная находка. Вот это старый театральный бинокль. В таком чехле, который весь разваливается от старости. Он весь в плесени. Но бинокль, кстати, целый. Есть вот только вот здесь трещина. Но это, в принципе, не серьезная поломка. Так-то бинокль целый. И рабочий. Его даже можно подстроить. Стекла целые и он даже увеличивает. С такими биноклями раньше ходили в театр. Я данный бинокль разыграл на стриме, но победитель от него отказался. Поэтому я его продам тысячи за полторы. Может быть даже больше. Ведь это ралитетная вещь 65 -го года выпуска. Но вот этот чехол, я думаю, уже не восстановить. Кстати, также на стриме я нашел вот эту флейту, разыграл ее, но, к сожалению, потом определил, что запись чата не сохранилась. И мне придется делать перерозыгрыш этой флейты кто не в курсе короче я теперь решил на стримах делать такую тему допустим я нахожу что-то интересное ценное и не говорю что нашел спрашиваю в прямом эфире у подписчиков что я нашел и кто первый отгадает что я нашел тот и получает приз от бинокля отказались а от флейта я даже не знаю кому вообще по итогу досталось потому что запись чата не сохранилась поэтому я сделаю перерозыгрыш и разыграю эту флейту скоро на стримах стримлю я обычно кто не знал, примерно 8 часов вечера в прямом эфире добываю находки в помоечках. Я думаю, всего этого барахла самое ценное, это вот это колечко и бинокль. Ну и вот эта статуэтка Родина Мать. А все остальное, ну такое себе, думаю, барахлишко. Хотя, возможно, вот этот значок тоже имеет какую-то ценность. Это нужно гуглить, это вот такой геморрой это все продавать. Вот такие вот подобные старые вещи. Но я не отчаиваюсь, ребят, по-любому это все продам. Помоечка в любом случае дарит прибыль. Я что-то кушать захотел и вспомнил, что у меня есть целый пакет фрутаняни. Это, ребят, сушеные фрукты от бренда Фрутоняни. Фруктовые кусочки только натуральные фрукты, без добавления сахара. Можно уже кушать с 12 месяцев. Ну а мне уже 26 лет, поэтому я думаю, мне точно их можно есть. Срок годности до 7.08.20. То есть они просрочены. Но я уверен на сто процентов, что я от них педали точно не протяну. А вы, кстати, за мной не вздумайте повторять. Просроченные продукты не стоит употреблять. Опасно для здоровья. М -м -м -м -м. Укусно. Помоечка насыщает. А еще был найден Айкос. Но он, к сожалению, не работает. Он постоял минут 20 на зарядке. И он нифига не заряжается. Скорее всего, аккумулятор внутри сдох. И, кстати, братва, Айкос в полном комплекте. Просто сказка. Если бы Айкос не вонял говном, я бы себе его поставил. Возможно, получилось бы починить. Но он мне не нужен, да и тем более я хочу бросить курить, поэтому я его продам на барахолке. Так что помоечка, братва, не всегда радует, но иногда и расстраивает нерабочей техникой. Был найден, ребят, вот такой смартфон от бренда Xiaomi. Непонятно, какая модель, но это супер старый бюджетный Xiaomi. Какой-то один из первых Redmiков походу. Слота под сим-карту нет, к сожалению. Экран разбитый в хлам. Экран, кстати, загорается, телефон, как видите, включается, но экран настолько сильно Разбит, что его нужно по-любому менять, картинки никакой абсолютно нет. Продам его на запчасти рублей за 300, за 400 на Авито. И тут в обзор врываются вот эти топовые берцы. Вы посмотрите на шнурки конопляные. Это просто сказка. Эти берцы еще и защищены. И они очень тяжелые и кожаные. Скорее всего в них ходил какой-то полицейский. Но привычки видимо у него были не совсем хорошие. Судя по шнуркам. Размер берцев 43. Сделаны в Казахстане. Состояние у берцев просто восхитительные Берцы абсолютно целые. Я вот только не пойму, зимние они или нет. Непонятно. Ну, скорее всего, нет. Но, думаю, под теплый носок можно и зимой носить. Как в этих берцах можно вообще ходить? Они очень тяжелые. Продам данные берцы рублей за 400. Неплохая находка. Помоечка обувает. Также обувает вот такие вот топовые рыбаки, ребят, зимние. В офигенном состоянии. Подошва полностью целая. Это 100 процентный оригинал и кстати подошва очень интересная такая выпухлая спереди на носках есть небольшие потертости но это в принципе фигня в этих местах можно их подкрасить и носить кайфовать они кстати очень теплые а размер кроссовок 40 с половиной с этого кроссовка зачем-то сняли шнурок но он внутри лежит Стелька, кстати, супер крутая, прорезиненная, амортизирующая. Выставлю данные кроссовки на Авито. Продам их рублей за 800. Был найден рабочий пауэрбанк от бренда Xiaomi. И он, кстати, даже в силиконовом чехле. Полностью оригинальный. Вот там внутри есть номер. А это означает, что это АРИК. На 10 тысяч миллиампер часов. Положу данный Powerbank в сюрприз бокс. Думаю, кому-то он очень сильно пригодится. Также была найдена вот такая крутая маска, которая хорошо защитит от коронавируса. Но, к сожалению, в комплекте был только один воздушный фильтр. Я уверен, что подобная маска дорого стоит, примерно тысячи Маска от бренда Unix. Полностью целая, нужно купить только новые воздушные фильтры. Положу эту маску в сюрприз бокс. Также была найдена вот такая вот новая игра, которая называется для тебя. Чем ближе мы становимся к друг к другу, тем меньше времени остается на романтику. Эта игра помогает по-новому взглянуть на отношения, освежить их, сделать жизнь красивее, ярче, необычнее. В общем, внутри картонные карточки 18+, поэтому не буду ее показывать. Положу в сюрприз бокс. Да ладно, ребят, покажу. Внутри есть какая-то палочка. Вот такие вот правила. Здесь все написано. Ну, а в этом конверте сами карточки, где написано различное писанина, которую я не люблю читать. Я вообще читать не люблю. Короче, положу ее в сюрприз бокс. Крутая тема. Также была найдена сковородка с набора, который стоит 10 тысяч рублей. Этот набор был сделан в Германии. А сковородка, ребят, очень тяжелая. Вот тут у нее днище очень тяжелое. Видно по ней, что она очень качественная. Я не знаю, для чего она такая тяжелая нужна. Возможно, в этой сковородке можно что-то тушить. Продастся эта сковородка рублей за 500 на Авито. Ведь набор, в котором это, сковородка состояла стоит 10 тысяч рублей капец дорого то есть данная сковородка должна стоить по идее 1000 рублей бушная но крышки не было ну крышку в принципе не проблема купить а еще была найдена кофемолка от бренда apple но я уверен что это по-любому не от apple кофемолка и она кстати рабочая <музык> на самом деле это нифига не apple а бренд люми Модель Leu 2601 Короче, этот Леу я продам на барахолке рублей за 100 Нашел два чехла для гитары По этому чехлу видно, что он бюджетный А вот этот уже подороже И Он, кстати, не такой тонкий, как вот этот Этот потолще, он бронированный Продавался этот чехол в зоне звука Это магазин такой музыкальный Вот этот чехол продастся рублей за 500 А этот рублей за 200 В этом чехле, кстати, есть косяк Вот на этом большом кармане молния расход. Но это в принципе не критично, починить это можно. Все остальные молнии в порядке, продам их на Авито. Нашел тренажер Степер, что-то типа этого, от бренда Air Climber. Вот это я так понимаю счетчик шагов или что-то он короче считает вот этот прибор. Степер довольно таки огромный, воздушный и полностью рабочий. С помощью такого степера можно накачать, видимо, ягодицы. Помоечка Дарит Спорт. Продам этот степер на Авито рублей за 500. Первый раз что-то подобное нахожу. Ну и классическая находка в помоечках. Это рабочий чайник с подсветкой от бренда Люми. Работает просто восхитительно крышка открывается накипи не особо много чайник греет а, -а, а немножко поджег себе пальцы продам за 200 рублей был найден фитнес-браслет от бренда miai а точнее mi band 1 с целым браслетом браслет оригинальный даже был с зарядкой заряжал их примерно минут 15 и к моему глубочайшему сожалению данный фитнес-браслет не работает скорее всего в нем просто сдох аккумулятор и из-за этого браслет не заряжает придется продать на барахолке за копейки помоечка меня радует уже не первый раз подобным фитнес браслетом поэтому у помоечки не получилось меня удивить а еще помоечка порадовала мфу от бренда hp корпус к сожалению уже поцарапанный но это к сожалению я его поцарапывал при транспортировке внутри есть картриджи это очень хорошо так как если они на месте его можно будет продать на авито рублей за 300 подобные мфу вообще не никому не нужны, их на самом деле очень сложно продать. А с данным МФУ даже не было блока питания в комплекте, поэтому ему цена ну рублей 300 максимум. Модель МФУ на экране. А еще помоечка порадовала вот таким старым Wi-Fi роутером от бренда Тенда. Блока питания с ним в комплекте не было, но он скорее всего по-любому рабочий, да и не особо актуальный, потому что старый. Сейчас Wi-Fi роутеры используют минимум на две антенны, Одна антенна и вообще никому не нужны Поэтому данный Wi-Fi роутер Продам на барахолке рублей за стол И то не факт, что его кто-то за сотку там купит Помоечка, как всегда, одаряет мелкими находками У меня их собралось уже целых три сумки Самое прикольное Это вот эта кружка Выполнена в форме пня Из глины, походу, сделанной Или из чего, я не знаю Продам эту кружку на барахолке Она какая-то очень криповая Также был найден блок электронного зажигания С актокаре и противоугонным устройством видимо это какая-то очень старая сигнализация для старых машин, вот еще вот такая шняга есть в комплекте, я думаю я этот прибор продам на барахолке потому что это какая-то супер старая сигнализация, походу одна из первых, в этой сумочке есть табличка выход кружка вот такая, вот такие вот наушники залупные, вот такая кстати неплохая сенсорная мышка видимо она работает по блютузу потому что передатчика нет в комплекте и скорее всего она все таки по блютузу работает но возможно и нет я не шарю ну продастся на барахолке мне как бы даже и узнавать не хочу тут кстати одна кнопка есть щелкает только в этой области а вот здесь нет никаких кнопок то есть скорее всего здесь сенсорная поверхность пачка кириешков о ништяк. я сейчас хоть похаваю а то голодный как волк компьютерная мышка диалог пачка с дисками и тут вообще ничего ценного кроме вот этой таинственной флешки. Она на 4 гигабайта. И самое интересное, что к ней прицеплена вот эта хрень, с помощью которой если ты попытаешься с ней выйти в магазине, все запищит и тебя быстро повяжут. Против угонка, так называемая. Антивор. В магазине такие штуки крепят к одежде. Очень интересно, что на этой флешке. Надо будет посмотреть. Ну а в этой сумке, ребят, немножко медяшки, мыльная, рыльная. И здесь есть одна суперинтересная находка. Это вот эта эта коробочка. Вы посмотрите. Какая она красивая. От бренда и Она очень красивая. Прям вообще в ней что-то было очень дорогое. Но она, к сожалению, пустая оказалась. Но сама коробка супер крутая. В ней можно хранить денежки или какие-нибудь драгоценности. Она такая гладкая, как клавиши у пианино. Очень приятная. Есть вот такое вот крутое масло для волос. Но можно использовать его для дрочки. Также есть вот такой кошелек залопный гарнир неодезодорант для подмышек. Вот это я люблю, ребят. Вот эта тема. А еще есть пена для ванны. Просто сказка, ребят. Приду домой, залью это дело в ванну и буду кайфовать и расслабляться. Помоечка дарит релакс. А в этой сумке барахла самое большое количество. Самое крутое это вот это ведро. Как мне сказали подписчики на стриме, вот это ведро дает 30% скидку на крылышки в KFC. Поэтому я это ведро оставлю себе. Хотя мне писали подписчики в стриме, что готовы были у меня его купить за 2000 рублей. Но нет, я его не отдам. Ведь я очень сильно люблю крылышки из KFC. Внутри ведра различное барахло. Аквабокс из Следственного комитета Российской Федерации. Прикольно. Положу в сюрприз бокс его. Здесь различная бижутерия. Ничего ценного нет. Кроме вот этой клейкой ленты. Прикольная. Ну а здесь тоже барахло. Чисто для барахолки. Ну, чехол есть для iPhone. Фона. Возможно, конечно, оригинальные, но что-то по этой кривой печати я сомневаюсь в этом. Интересная колонка древняя, которая вот так вот раздвигается. Первый раз такое вообще в жизни вижу. Большое количество чаш для кальяна, которые продадутся на барахолке, потому что они с косяками. Многие из них со сколами, битые. Залупные часы, которым цена 50 рублей. Помпа для баклашек с водой. Вот такие штуки для мебели. Не знаю, как называют. Короче, ребят, ничего вообще ценного. Конечно же, ничего ценного. Кроме вот этого ведерка. Какое же оно топовое, ребят. Даст мне 30% скидонов в KFC. Это просто сказка. Надеюсь, меня подписчики не обманули. Че там, Мансур, да? Конкуренты обнаглели. Угу. Находки отобрали? Все, я тебя понял. Сколько их? Двое? Хорошо, беру два. Два. Все, сейчас подойду. Угу. Давай, сейчас скоро буду. Сейчас находки отберем. Угу. А, кстати, ребят. Все нормально, не переживайте. Все под контролем. Вы посмотрели мой обзор находа. Спасибо за просмотр. Не забывайте про розыгрыш на 1000 рублей. Пишите комментарии, а также ставьте лайк под это видео. Ну и пожелайте мне удачи на разборках с конкурентами. Посмотрите вот эти видосы. Подпишитесь на мой канал. Спасибо за просмотр.